Следующий не менее достойный и яркий экспонат собранный из конструктора Desert Eagle в стиле Blaze. Он имеет насыщенно-черный матовый оттенок в сочетании с пламенным дулом. Смотрится вся эта картина очень эффективно. Лего-модель имеет небольшие габариты и умеет стрелять резинками. Во время нажатия на курок мы можем собственными глазами наблюдать, как именно происходит процесс стрельбы. За один раз Diggle может выпустить до 7 снарядов. Думаю, оружие определенно должно попасть в коллекцию лучших моделей из серии CSGO далее у нас идет персонаж из еще одного шутера overwatch это бастион который находится в режиме танка как гласит его история изобретение класса бастион первоначально создавались исключительно для благих намерений они обладают уникальной способностью смены режима и штурмового на осадный и обратно однако что-то явно пошло не по плану и машины бастион ополчились против людей модель из конструктора имеет ненавязчивую цветовую гамму передающую игровую на общем фоне конечно же выделяется огромная дула танка из которого вылетает снаряды не такие уж большие как в самой игре но сам факт наличия такой возможности уже радует также стоит обратить внимание и на такую деталь как надпись и 54 которая является именным знаком машины к сожалению модель не умеет поворачивать дуло в другую сторону или же самостоятельно перемещаться но и без того она получилась интересной и красочной на очереди модель пистолета-пулемета персонажа Сомбра из Overwatch. В самой игре как сама Сомбра, так и весь ее арсенал способностей и предметов выполнены в фиолетовом цвете, поэтому наличие таких оттенков или же приближенных к ним – важные условия в создании экипировки. Создатель игрушечной модели хоть и не в точности, но удачно подобрал оттенок оружия. На общем фоне невозможно не заметить и переливающийся элемент боковины. По своим формам и деталям она идентична оригинальному экземпляру. Наличие персональной хакерской наклейки, индикаторы, большой магазин, все как в Overwatch.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 С этим пулеметом точно обеспечена победа на любом стрельбище. Как и подобает, у него громадная обойма, а оружие действительно может испускать пули с огромной скоростью. У пулемета есть откидные оружейные сошки, благодаря которым удобнее стрелять, при этом контролируя разброс пуль. Вся конструкция, несмотря на свои габариты, весит достаточно мало. Внешний вид непримечательный, все строго и солидно. Стоит выделить и наличие планки под прицел.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 Теперь я покажу еще кое-что невероятное. Это снайперская винтовка, сделанная из лего. Самое интересное в ней то, что она не является обыкновенным коллекционным вариантом, которым можно лишь любоваться и представлять, как ты из него стреляешь. Она на самом деле работает. Можно вставлять специальные патроны и производить выстрелы, которые выпускают их с приличной скоростью. Винтовки будет более чем достаточно для того, чтобы потренировать свою точность на самодельных мишенях.